Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня поговорим о теме кризиса, то есть многие начинают экономисты пересматривать свои прогнозы, тема достаточно насущная, то есть в интернете все пестрит, я сам ожидал кризиса, да, то есть прогнозировал, я никогда не называл конкретных сроков, я говорил какие индикаторы стоит обращать внимание. И вопросов возникает все больше и больше. Многие находятся в ожидании в каких-то ликвидных активов, освобождаются от неликвидных активов, доллары покупают, золото покупают. И вот очень является насущным вопросом, а будет ли он вообще или не будет. То есть рынки растут, значительный рост был упущен, еще рано говорить о кризисных явлениях. И давайте поговорим сегодня именно на эту тему. Что же с кризисом? Куда, где он задержался? Что за пробка такая образовалась на МКАДе, которая задержала приход кризиса э, в мировую экономику и в российскую экономику в частности?» э, Вопрос, будет или не будет кризис, он никогда не стоит, и я всегда это констатировал. То есть, есть теория экономических циклов Кондратьева, много уже мной было на Ютубе записано роликов по поводу того, что влияет на кризис, стоимость денег влияет, инфляция влияет, уровень безработицы, то есть, три составляющих. И размер кредита, то есть, самым ключевым параметром, который приводит к значительному кризису, это является очень серьезная закредитованность. И в экономике, в мировой экономике, основанной кредите, на кредите, задаваться вопросом, будет кризис или нет, не стоит. То есть всегда будут происходить кризисы, потому что всегда будут периоды, когда высокая инфляция, высокие процентные ставки, и потребление сжимается. И под кризисом понимается как раз-таки снижение экономики, снижение потребления, рост безработицы. И будет ситуация, когда это непосредственно стабилизируется. При этом бывают краткосрочные экономические циклы, да, то есть краткосрочные кризисы, период которых занимает от 5 до 11-12 лет. И бывают долгосрочные экономические циклы, которые занимают 75-100 лет. Поэтому, когда идут выкладки по поводу того, будет кризис или нет, действительно разговоров очень много, и здесь я, наверное, соглашусь с большинством людей, которые высказывают мнение, что кризиса, когда все ждут кризиса, его не будет, потому что, когда люди ждут кризиса, к нему готовятся. К нему готовятся, как готовится. Обычно она готовится в кэше, в каких-то надежных ликвидных активах, и почему кризиса не происходит, когда есть ликвидные активы, потому что когда активы начинают падать, у большого количества людей есть ликвидность, есть денежные средства, которые они непосредственно могут потратить. А отдельные Эксперты, экономисты, блогеры даже на ютубе заявляют о том, что сейчас объем денежных средств, которые находятся на счетах физических лиц, объем денежных средств, которые находятся на счетах крупнейших американских корпораций типа Apple, Google и других историй, оно слишком большое. И эти компании, даже если начнутся критические явления в мировой экономике, соответственно, у них достаточно денег, чтобы этот кризис пережить. И здесь нужно понимать, что... Кризис-то, он в любом случае приходит не оттуда, откуда его ждут. То есть у нас представление в кризисе, это как некое такое замедление. Глобальная сущность кризиса, который произойдет, произойдет, не знаю, там, в ближайшие 1 два года, он заключается в том, что кризис-то придет не из стандартных историй, откуда он приходил, а он придет из рынка долго. То есть сейчас... Процентные ставки отрицательные, то есть порядка 17-18 триллионов долларов – это объем долговой мировой экономики, которая сейчас имеет отрицательную доходность. Что такое отрицательная доходность? Это значит, что для того, чтобы вам припарковать денежные средства… Вам нужно дополнительно платить деньги, то есть вы еще доплачиваете банку за то, что вы размещаете у него денежные средства, а это не может бесконечно долго продолжаться. И в конечном счете это когда-то произойдет, когда-то это непосредственно рухнет. И а, просто а, ну, говоря, многие, многие заявляют о том, что кризиса не будет, не видим никаких проблем. Ликвидность у корпораций американских есть, ликвидность, в принципе, у физических лиц какая-то присутствует, и поэтому кризиса не произойдет. Но если говорить о размере долга, который скопился в мировой экономике, порядок цифр это 135-140 триллионов долларов. То есть размер долга просто колоссальный. И представьте себе, если вспоминать кризис 2008 года, кризис ликвидности, когда на всех были закрыты лимиты, когда не за что, невозможно было что-либо продать, невозможно что-либо было купить. То есть куплено очень много долгов, которые держат. И что произойдет, если эти долги начнут распродавать? А почему начнут распродавать? А потому что нужно будет закрывать балансы. То есть, дыры в балансах банков. То есть, банки в первую очередь начнут распродавать долг. И да, может быть, мировые центробанки предоставят дополнительную ликвидность, то есть, европейский центробанк снизил о том, что, заявил о том, что они снизят процентную ставку до минус 0,4, что они 20 миллиардов долларов ежемесячно будут уже предоставлять ликвидности с осени 2020. 2019 -го года, Трамп настаивает на том, чтобы Федрезерв действовал по, по принципам европейского центробанка, снизив процентную ставку, чуть ли не до нуля и включив печатный станок. Все это хорошо и замечательно. Другой вопрос, что эти деньги, в принципе, банкам не нужны будут, потому что они не знают, куда их размещать. И это уже экономику не спасет. А, на самом деле становится очень страшно и то почему не происходит кризис, тому есть на самом деле очень много причин, что все равно сейчас происходит некое оттягивание путем, путем предоставления ликвидности. То есть мировые центробанки предоставляют ликвидность, и все равно этот кризис пытается оттянуть. То есть вот эта пробка на МКАДе, про которую я сказал в самом начале, это как раз-таки э, предоставление дополнительной ликвидности мировыми финансами мировыми э, центробанками. Э, низкие процентные ставки, включенные э, печатные станки в Европе, в Америке, э, в Японии. И предоставление этой ликвидности пока что переносит на более поздний период. И переносить еще могут, да, то есть еще пока что дают, но по сути остается последний шанс, да, то есть. Потому что даже если сейчас будут предоставлять денег, в случае, когда хлопнется, в случае, когда рванет, э, Объемы денег, которые могут погашаться, просто даже центробанки не смогут удовлетворить потребность в этой ликвидности, да, которая потребуется для того, чтобы спасать банки. Начнут падать банки, закроют лимиты. Перестанется любое... Наступит кризис доверия между контрагентами. Встанется застопориться вопрос со взаиморасчетов между банками. Будут, соответственно, реализуются дефолтные риски, будут реализовываться страховки по дефолтам, которые нужно выплачивать. Лимиты закрыты. Вопрос, зачем выплачивать страховку какой-то организации, которая застраховалась, если эта сама организация обанкротилась. То есть это действительно может быть очень серьезный коллапс. Я, к сожалению, не могу там в течение 50 минут рассказать всех причин того, как будет падать, что может теоретически послужить а, спусковым механизмом для вот этого волны продаж. А, поэтому и организовал отдельный вебинар. А как сделать 2012 год годом своего успеха, поделиться своими наработками, своими мыслями. Опять-таки, не факт, что они сбудутся, но в большинстве своем там, люди считают, что я могу неплохо прогнозировать движение капитала мирового. Посмотрим на то, каким образом ведут себя умные деньги, как ведут себя тупые деньги. Посмотрим, что происходит с глобальной ликвидностью, какой объем долга глобальный, да, чтобы у вас было общее представление, чего стоит ждать, что называется. Врага нужно знать в лицо, откуда может прилететь неприятность, какими инструментами можно эту неприятность захиджировать, застраховаться от этих неприятностей и что стоит предпринять. Вебинар абсолютно бесплатный. Подробности о том, что там будет, о чем будем говорить, вы можете получить по ссылке внизу под данным видео. И проходите, регистрируйтесь с удовольствием. Проведу два часа своего времени вместе с вами. Поделюсь, расскажу, что, как можно сделать в 2020 году, для того, чтобы использовать те возможности, которые предоставляет нам рынок. Потому что пробочка, что называется, на МКАДе рассасывается. Есть уже очень много сигналов а, и звоночков, связанных с тем, что приближение то есть, Ну, осталось ждать немного, и давайте мы непосредственно про это поговорим, и когда же ждать прихода этого страшного дядьки под названием «Кризис». На связи был Максим Петров, надеюсь видео было полезно. До свидания, удачи, регистрируйтесь на вебинар, там мы увидимся.